У меня для тебя отличные новости. Сегодня довольно много информации будет по поводу будущего обновления на Барвиху РП. За последнее время ты мне просто-напросто завалил личку вопросами, а будет ли вообще новый остров, какая есть информация по поводу выхода даты обновления и что там сейчас происходит с новыми тачками в разработке для проекта. Всю информацию, все скриншоты, которые ты еще вряд ли где-то мог видеть, я тебе покажу в сегодняшнем видеоролике. Кстати, не забывай про розыгрыш на 500 тысяч рублей, который я также провожу абсолютно в каждом своем видео среди всех серверов барбихи рп условия ты видишь на своем экране желаю удачи запомни это местечко ведь в скором времени оно очень сильно изменится разработчики продолжают сливать нам с тобой анонсы нового острова об этом говорят еженедельные промокоды которые поступают в самом лаунчере как например сегодняшний а ты ждешь новый мост на остров промокод хэштег мост даст тебе 250 тысяч рублей не забывай вводить данный промокод и получать легкие деньги. Примерно вот так теперь будет выглядеть наша с тобой карта в левом нижнем углу. У нас с тобой появится новый остров с довольно новыми интересными местами, о которых мы поговорим немного позже. Ну а самое главное, к этому острову у нас теперь с тобой построят два новых разводных моста. Это абсолютно новая механика, которой нет еще ни на одном КРМП мобайл проекте. Барвиха продолжает вырываться вперед, и это не может не радовать. И в этот раз это не просто наброски, какие-то слитые скриншоты из наработок проекта. Данный остров и разводные мосты уже существуют на тестовом сервере, а вот как раз таки то самое видео с механикой этих новых разводных мостов. Только представь, какие теперь выкрутасы можно будет устраивать благодаря новой данной механике. Если ты хочешь, чтобы я сделал как можно больше тестов с автомобилями, какой из них перелетит данный мост и какой из них пролетит дальше, то обязательно напиши мне об этом в комментарии когда выкатят обновление с этим островом я к сожалению не знаю точной даты по-прежнему нет и разработчики совершенно не делятся данной информацией но остров однозначно будет тут лишь вопрос времени на данный момент также параллельно идет разработка хэллоуинского обновления о котором мы с тобой говорили уже в прошлом моем видеоролике хэллоуинское обновление однозначно должны выпустить не позже чем через пару недель ведь именно 31 октября наступит тот самый замечательный праздник и было бы совершенно логично выпускать данные обновление именно в канону этого праздника, а не после. Поэтому я не могу сказать, что выйдет данное обновление с этим островом в ближайшие пару недель. Возможно, это будет уже следующее обновление после самого Хэллоуина. А возможно, разработчики нас крайне сильно с тобой смогут удивить и выпустить все сразу одновременно. Кстати, что ты думаешь по поводу вот этого места после выхода нового острова и новых разводных мостов? Останутся ли еще те люди, которые так и будут продолжать пытаться вопреки всем Всему, вопреки правилам, вопреки админам перелететь данную реку. Станут ли инкассаторы теперь ездить через этот новый остров, используя два новых разводных моста? Или все останется по-прежнему? Свои догадки по этому поводу также пиши мне в комментариях. Помимо всего этого, у меня для тебя есть еще довольно много скриншотов с новыми автомобилями, которые мы с тобой уже увидим, я думаю, в ближайшем обновлении на Барвихе. Не так давно разрабы сливали вот такой вот скриншот с салоном одного из автомобилей. И мы с тобой строили догадки, что же это за тачка, а это именно новая BMW 7 2023 года выпуска, это как раз таки и был ее салон. А вот так вот она выглядит у нас с тобой снаружи, довольно яркая и крутая тачка, такой автомобиль на барвихе думаю явно не останется без внимания. У меня сразу есть для тебя несколько вариаций данного автомобиля, как в стоке, так и в его тюнинге. Вот такие у нас с тобой будут возможны бампера, вот такую мы сможем с тобой сделать крышу на данном автомобиле. Повесить спойлер и многое другое. Также сегодня разработчики показали нам с тобой небольшой кусочек и еще одного нового авто, а это новая Audi RS6. Вот так она у нас с тобой выглядит целиком. Довольно крутая внешка у данного автомобиля. Лично мне данная тачка конкретно зашла. Ну а что ты думаешь по этому поводу? Обязательно напиши мне в комментариях. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Продолжаю держать тебя в курсе всех последних событий. Пока!